Приехав домой, я очень долго сидел, думал, размышлял, чем, чем же заняться, то есть искал ответы на свои вопросы. Было интересно, думаешь, кто это такие, что это такое. Когда я узнал, что ребята преодолевают за 16 часов такие, такое расстояние, 226 километров, я просто сказал, да ну такое ну, быть не может. Стало интересно, есть ли вообще ребята-колясочники, которые ну, проходили эту дистанцию. 3,8 метров нужно проплыть вплавь, после выйти из воды пересесть на хендбайк, проехать 180 км на хендбайке, после пересесть на легкоатлетическую коляску и пробежать 42 км. Лимит времени 16 часов. Главное не сидеть на месте, главное не обращать внимания, что тебе говорят. Знаете, очень много мы комплексуем, я до сих пор не могу принять слово «инвалид», то есть когда я первый раз услышал, что вот едет инвалид, это я долго плакал, правда, я какое-то время плакал, забился в себе, почему я не считаю себя ограниченным, то есть нет ограничений вообще никаких. Единственное ограничение это лестница. Вот я не скрою, что я сам от него очень часто подзаряжаюсь этого оптимизма. Один уговаривает, остановись, хватит, ты уже и так много чего-то тогда второй говорит, ну давай еще метров 10, давай метров 10. знаете, как-то в Фейсбуке один молодой человек выложил свою фотку внешние данных до и после Айрона, и я очень согласился с отзывом одной девушки на это фото. Она написала, что взгляд травоядного хомячка сменился на взгляд хищника. Я когда сажусь на хенбайк, ложусь и уезжаю километров на 70-80. От дома я то есть, получаю такой заряд энергии. Я домой приезжаю после таких объемов. Это энергичный, такой прям на позитиве. Мне супруга говорит: ты, ты мне кажется, вообще ничего не, не проехал. Что ты делал? То есть откуда столько энергии? А я получаю именно не знаю от этого движения, от кардионагрузок, энергетику какую-то.